вновь на моем канале и сегодня я вдохновилась тейлор свифт и решила выполнить макияж вот такой вот с красными губами очень яркий и эффектный если вам интересна техника макияжа то оставайтесь со мной я вам сегодня ее покажу ну вот я оформила лицо тональным кремом и бровки уже нарисовала так что если вам интересно то вы можете посмотреть как я это делаю в предыдущих моих видео там я оформила брови и наносила консилеры под глаза и мы приступаем! Сегодня я буду выполнять макияж с палеткой Naked 2 Basics. Макияж Taylor Swift с красными губами требует матовые тени и матовую красную помаду. Так что я решила выбрать вот такую вот палеточку, вот такой палеткой. Я буду использовать кисточку от Nikon. Яркие красные губы, нам не нужно, чтобы глаза выглядели ярко. Поэтому я решила сделать очень нейтральный макияж и немножечко только выделить складку для того, чтобы просто глаза были более выразительными. Для того, чтобы сделать взгляд еще более выразительным, нам нужно прокрасить межресничное пространство. Для этого ставим карандаш перпендикулярно и направляем его на зону роста ресниц. в рекламах, в инстагруппах всяких, о том, что вот эти вот тени абсолютно не пылят. Девчонки, они очень сильно пылят. Если вы видите, это просто... Они реально очень сильно пылят. Но тени, тем не менее, все равно очень хорошие. Ну вот, я уже сделала себе глазки. Время для подводки. У Taylor Swift всегда очень драматические стрелочки. В большинстве ее макияжей. Накладными ресничками я буду использовать тушку оборе от Она замечательно подкручивает ресницы и удлиняет их. Для того чтобы сделать глаза еще ярче и выразительнее, нужно обязательно прокрасить нижние реснички. Теперь переходим к губам. Первым делом я буду использовать вот такой вот замечательный красный карандаш от буржуа. We can. Если за края, немножечко сделали какую-то небольшую покрешность, вы можете использовать консилер и все легонечко потереть и исправить. У меня это консилер от Saint-Laurent. Теперь наносим помаду. Помада у меня в оттенке 13, Rouge Edition от Буржуа. губы более матовыми, мы должны просто взять салфетку и промокнуть ею губы. Теперь снова нанесем помаду. И снова возьмем салфетку. Теперь мы просто приложим салфетку к губам. Наш макияж почти готов, но для того, чтобы он был более законченным, нужно обязательно воспользоваться бронзером. Я думаю, что румяна здесь будут неуместны, потому что они будут контрастировать с яркой красной помадой, поэтому любой оттенок румян будет выглядеть не очень хорошо. А вот бронзер будет очень кстати, я буду использовать вот этот. Ну а отвечать на этом все, спасибо вам огромное за внимание, не забывайте подписаться на мой канал, потому что видео выходят каждый день, и я в них рассказываю о макияже, о уходе за собой и всякие другие разные полезные советы. Также не забудьте подписаться в группу женские хитрости, в которой тоже нужно найти очень-очень много разных советов, и которые очень вдохновляют, и после чего хочется вот такие вот макияжи и снимать. Спасибо вам огромное за внимание, и пока-пока!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 Время для подводки у Тейлор Свит всегда очень драматические стрелочки в большинстве ее макияжей.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 and offer me